Всем привет, друзья, и вы 100% подписаны хоть на один канал, на котором выходят новости из мира блогеров, где рассказывают о их деятельности на ютубе. И сегодня как раз таки я собрал пятерку именно таких каналов, где рассказывают о блогерах. Поехали! Пятерку нашего топа открывает канал Random Queen, до недавнего времени Random Girl. А если еще глубже копнуть, то Random Бой. Канал довольно-таки очень молодой. Девушку зовут Аня, и родом она из Украины. Сейчас на данный момент живет в Киеве. Создала она канал 22 августа 2016 года. И меньше чем за год набрала 73 тысячи подписчиков. Что довольно-таки быстро по сравнению с моим каналом. Да уж. Так вот, девушка стремительно стала набирать аудиторию благодаря качественному контенту, четкому звуку, что немаловажно. Кстати, довольно долгое время она тщательно скрывала свою личность в начале своей деятельности. Она была вообще Алексеем, да-да, вот так вот. На Ютубе этого еще никто никогда не делал. Она можно сказать первая открывательница. Э -э скрывала она лицо и вообще всю свою личность, потому что не хотела, чтобы ее творчество оценивали по внешнему виду. Ну вообще не хотела, чтобы ее друзья знали что у нее есть канал, потому что ей якобы не хватало достаточного количества просмотров. Раскрыть свою личность ее сподвиг тот факт, что за последние месяцы аудитория очень медленно набирается, поэтому она и решилась на такой смелый поступок. В основном очень интересный канал. Четвертое место нашего топа получает канал YouTube Тренды. И с названия сразу можно понять, что речь пойдет о трендах Ютуба, ну и соответственно о блогерах. На канале 625 тысяч подписчиков Канал уже не такой уж и молодой Но в основном очень интересный Владелец этого канала Иван Малахов. Парень живет в Минске, Белоруссии Больше информации про канал нет, к сожалению Давайте пожелаем удачи ребятам в развитии своего канала А пока только четвертое место Бронзу нашего топа получает канал Ютубер ведущего канала зовут Эрик и ему 24 года на канале насчитывается 1 миллион 256 тысяч подписчиков что делает его довольно таки популярным на ютубе и как предыдущий канал этого видео он тщательно скрывает свою личную жизнь по крайней мере ВКонтакте. контакте о насчет инстаграма я не знаю мне там нету и поэтому мне неизвестно известно что Эрик увлекается испанским языком на своем канале он рассказывает о блогерах об их деятельности затрагивая также немного телевидения. в основном он скажет об очень популярных блогах России и не только за рубежом тоже там некоторых он затрагивал PewDiePie, особенности он любит затрагивать он у него аж несколько видео про него. серебро топа получает канал TellBlogNet. это очень уникальный канал с разнообразным контентом, где есть топы, батлы, чумовые развлечения 90-х Пранки, реакции, истории мемов и самое главное, изюминка этого контента, эта рубрика «До того, как стал известен». Эта рубрика как раз таки то, что нам нужно. Раньше он так сильно не занимался этой рубрикой, а сейчас, если посмотреть, то его канал буквально забит этой рубрикой. Там он рассказывает не только о блогерах, но и о других популярных личностях, певцах, политиках и прочих других людей. Ах, чуть не забыл сказать. Канал насчитывает 1 миллион 335 тысяч подписчиков, что довольно-таки неплохо вырвался вперед. Эх, помню времена были, когда у него еле-еле 600 тысяч подписчиков было. Эх, ну да ладно. Парня зовут Глеб Захаренко. Ему 26 лет и живет он молодечным. В последнее время он часто стал жаловаться на жизнь, на хейтеров, что все его там чуть не бьют, что все очень плохо у него. Камера дешевая, звук плохой. Я так скажу, что нужно ценить то, что ты имеешь. Я вообще снимаю видео некоторые на камеру телефона, и что, все нормально, все живы и здоровые. Про звук я, конечно, вообще молчу. Это отдельная тема. Ну, ладно, не будем об этом. Итак, победителем в топе 5 каналов о блогерах получает... Николай Соболин. Николай, вы не ослышались. Именно он. Он называет свой канал лучшим шоу о блогерах на ютубе с чем я не могу согласиться. За последний месяц он стал самым подписываемым каналом. Еще в конце января у него было от силы 980 тысяч подписчиков. Но сейчас уже 2 миллиона 372 тысячи души подписанные на него. Нехило, правда ли? Из малоизвестного до очень популярного блогера. После успешной кампании Шурыгина его часто стали приглашать на телевидение. Наверняка ему захотелось хайпа еще больше чем он получил от Шурыгины. Живет он в Питере, также он является одним из самых конфликтных ютуберов, а также он является основоположником канала Rakamakfo Шоу и Versus. Ну а остальное про него я думаю вы знаете. Мне по нему больше нечего добавить, но если вы знаете больше, то напишите мне в комментариях, мне очень будет интересно почитать. На этом все, ребятушки. Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Ну а если ты не подписан, скорее подписывайся. Ты ч ⁇ братан? Подписывайся скорее. И до скорого. Может быть. Но это не точно.